Жалиловские чтения. Кинопремьера в шоу Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Елизавета Газизянова. Казанский федеральный университет занял 13 место в рейтинге лучших университетов России, подготовленного международным рейтинговым агентством Times High Education. Сильной стороной Казанского университета остается высокий уровень интернационализации. Методика рейтинга предполагает оценку вуза по 13 показателям, объединенным в пять основных укрупненных групп. Образование, уровень интернационализации, привлечение средств от промышленности, цитируемость и научно-исследовательская работа. 14 октября прошла встреча иностранных студентов Института управления экономикой и финансов с Генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым. Подробнее смотрите в сюжете. 14 октября иностранным студентам Казанского федерального университета представилась возможность лично встретиться с генеральным консулом Республики Узбекистан в Казани Фаридином Насриевым и задать ему все наболевшие и интересующие вопросы. На встрече также присутствовали проректор по внешним связям Кафу Тимирхан Алишев и представитель национально-культурной автономии Узбеков Татарстана Абдуманоп Абдусатаров. Генконсул выразил благодарность ВУЗу за содействие, а после рассказал студентам об истории и работе консульства. Наше генконсульство уже функционирует с 2019 года. Года. А, до этого а, Казани генконсульства не было, все граждане обращались в наше посольство в Москве. И а, если взять за последние эти шесть лет, вы сами прекрасно знаете, что какие широкомасштабные реформы проводятся в Республике Узбекистан. И нет ни одной сферы деятельности, чтобы не было реформ положительных. Это будет а, культура, гуманитария, экономика, образование или политический Сфере. Встреча прошла в рамках вопрос-ответ. Студенты поднимали актуальные темы самой разной направленности, начиная с образовательного процесса и заканчивая вопросами проживания на территории Российской Федерации. Каждый гражданин и в том числе иностранный гражданин, находясь на территории Российской Федерации, он должен соблюдать и уважать закон страны пребывания И в связи с этим это в основном касается первых курсников. Приехали здесь, надо соблюдать, уважать. Вот есть представители Здесь экономических связей вуза к ним подойдете, они вам помогут по регистрации, потому что надо обязательно регистрироваться в течение двух недель после приезда в Российскую Федерацию. Напомним, что в 2021-2022 году в Казанском федеральном университете обучаются более 10 тысяч странных граждан из 101 страны мира, в том числе и Узбекистана. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Жители сел малые и Большие кабаны Республики Татарстан одолевает застройщик, планирующий постройку 75 многоэтажек на 24 тысячи человек. Это, разумеется, совершенно не устраивает жителей Лаишевского района. В чем суть конфликта и есть ли у него решение, разбиралась наш корреспондент. Жители малых и больших кабанов, расположенных в Лаишевском районе Татарстана, бьют тревогу из-за планов по громадной застройке неподалеку от их домов. Там планируется возведение жилого комплекса Далина Махаон». Его создание глава Татарстана Рустам Миниханов одобрил еще в 2016 году. Однако спустя несколько лет ситуация кардинально изменилась. Территорией завладел другой застройщик, и теперь проект жилого комплекса представляет собой 75 многоэтажек на 24 тысячи человек. «Долина Махаон» – масштабный проект. Общая площадь земельного участка – 180. Гектар. Участок принадлежит на правах собственности управляющей компании «Акбарс Капитал». По словам пресс-службы президента Татарстана, в проекте применен новый подход к планированию застройки. Предполагается интегрировать европейский опыт проектирования. Это, во-первых, был конкурсный проект, отобрали да, самый лучший. И в результате вот он претерпевает ряд изменений. И что мы получим, неизвестно. Это, конечно, такая большая проблема нашей реальности, да, то, что... За красивыми картинками мы не всегда получаем то, что мы видели изначально. На откуп застройщикам отдается вот это вот планирование территорий. Да, Они вроде бы как планируются микрорайонами, но при этом инфраструктура не всегда готова к этому. И это порождает, конечно, недовольство и, собственно, некомфортабельное жилье. По словам местных жителей, комплекс собираются возводить без отдельных дорог, без собственных канализационных очистных сооружений и с перспективой получения на выходе дорожной пробки в сторону аэропорта Казань. Сейчас застройщик и администрация Лаишевского района делают все возможное, чтобы сменить вид разрешенного использования СЖС на многоэтажную застройку, невзирая на то, что эта территория находится в охранной зоне Казанского аэропорта. Также жители утверждают, что в селе нет достаточного количества рабочих мест и нет производств, которые бы обеспечили занятость. Нет достаточного количества детсадов, и школа строит их, как правило, с большим запозданием после сдачи жилья. 6 сентября в Больших и Малых Кабанах прошли слушания по проекту правил землепользования и застройки. Представители Лаишевской администрации присутствовали на обеих площадках и активно уговаривали жителей согласиться на внесение изменений в генплан. Однако неравнодушные жители остались при убеждении, что этого делать все же не следует. Очередные публичные слушания назначены на 12 октября. Вечером 9 октября уже более 500 человек поставили подписи под документом с замечаниями и предложениями по проекту планирования территории жилищного комплекса. Есть как бы законодательство в сфере индивидуального жилого строительства, и законодательство в сфере многоквартирных жилых домов, да. а, Все территории они имеют свой статус, то есть и в общем-то если застройщик покупает большие там гектары земли, да, он эту территорию может так или иначе перевести в другой вид использования, в том числе, как я понимаю, эти земли они изначально были сельскохозяйственного назначения. Вот, Это переводится и, собственно, потом идет строительство. Напомним, что активно многоэтажный застройка Лаишевского района Татарстана не первый раз приводит к противостоянию застройщиков с жителями. Отметим, что и у другого жилого комплекса Южный парк, тоже расположенного в Лаишевском районе Татарстана, сложилась большая проблема с дорогами. Помимо традиционных пробок в часы пик, жители не раз жаловались на убитые дороги. Из-за огромных ям водителям приходилось выезжать навстречу. От месяца к месяцу ситуация так и не меняется. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Каждый житель Татарстана знает имя Мусы Джалиля. Каждый знаком с его великим циклом стихотворений «Моабитская тетрадь». Казанский федеральный университет совместно с Национальным музеем Республики Татарстан поддерживает память поэта-героя, проводя ежегодные джалиловские чтения. Подробнее о том, как в Казани чтут память великого поэта, узнаете далее. всех вас.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 В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций состоялся показ короткометражного фильма «Повырга». Работа стала победителем в номинации «Лучшая короткометражная картина» на 31-м международном фестивале «Киношок». О чем проект и как на него отреагировали зрители, смотрите в следующем сюжете. Первый в Казани показ короткометражной картины «Повырга» состоялся в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций.